Здарова, ну как ты? Я собрал для тебя абсолютно все действующие промокоды на сегодняшний день, конкретно промокоды на деньги. Количество данных промокодов ограничено, поэтому успей как можно быстрее использовать все данные промики и забрать халявные верты. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей, который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Условия ты видишь на своем экране, но ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте, ссылочка есть в описании. Если ты решил поиграть со мной зарегистрировался на девятом сервере Барвиха Успенская, то в очередь. Очередь вводи мой ютуберский промокод через команду /m. /MM". Листаешь в самый низ, открываешь меню промокодов и в графе промокод от ютубера вводишь мой бонусный промокод хэштег карт. За данный промик ты получишь 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне. Ну а бонусные промокоды на деньги мы с тобой вводим примерно там же. Команда slash mm промокоды, бонусный промокод. Кстати, хэллоуинские промокоды еще до сих пор действуют, только сегодня я проверил промокод хэштег блатшо. На всякий случай, все хэллоуиновские промокоды я продублирую для тебя еще разок именно в этом ролике. Такие промокоды как Bloodshot, Pennywise, Fear и Creepy дадут тебе 25 тысяч рублей каждый за 5 часов отыгровки, а промокоды Harley и Hell2022 дадут тебе целых 35 тысяч рублей за те же 5 часов отыгровки. Успей заюзать все эти хэллоуинские промокоды пока не поздно. Ну и перейдем к новым промикам, которые я для тебя сегодня собрал, которые также еще по по-прежнему действуют на всех серверах Барвихи для того, чтобы получить награду за каждый из этих промокодов, тебе также будет необходимо отыграть по 5 часов за каждый. Промокод Chrome даст тебе 35 тысяч рублей. Один из последних промокодов, такой как 2700, даст тебе 25 тысяч рублей за 5 часов отыгровки. Хэштег Wember даст тебе еще 25 косарей. Также у нас с тобой есть такой новый промик, как хэштег Мате, который даст тебе 35 тысяч рублей за 5 часов отыгровки. Довольно простой запоминающийся промокод. Промокод хэштег МК дает тебе 25 тысяч рублей за собранных 5 пайдеев. Ну и последний промокод на сегодня хэштег PAMPKIN, ну или «пумпкин», как тебе будет угодно, даст тебе 25 тысяч рублей также за 5 часов отыгровки. Как забрать награду за каждый промокод, не отыгрывая при этом целых 5 часов на проекте, я тебе рассказываю в принципе в каждом своем видеоролике по промокодам на Барви ХРП. Тут довольно просто, тебе достаточно собрать, по идее, 5 пайдеев засчитался тебе целый час, тебе необходимо будет заходить в игру хотя бы за 11 минут до того самого пайдэя. Грубо говоря, ты зашел в 13.49, побыл на сервере 11 минут и уже в 14.00 ты забираешь пайды. а также тебе засчитывается целый час отыгровки за данный промокод. Всю информацию касаемо времени отыгровки по промокоду, который ты ввел, также можешь посмотреть через команду //m /MM, промокоды Информация о бонусном промокоде. Не пренебрегай такой халявой, ведь она бывает редкой абсолютно все доступные промокоды на сегодняшний день, Помни о том, что их количество ограничено, и возможно на момент просмотра данного видеоролика все данные промики уже будут, к сожалению, использованы. Но как только у меня появятся новые свежие бонусные промокоды для тебя, я сразу же с удовольствием ими с тобой поделюсь. Ну а на этом у меня пока что для тебя все, пока!